Сегодня инвестировать я буду также 20 тысяч рублей, а через 67 часов я заработаю и выведу 160 тысяч рублей. И в этом же видео сделаю очередную выплату с проекта, так как по моему первому депозиту начислена прибыль. Выводить я буду более 50 тысяч рублей. Друзья, это мега-крутой и быстрый заработок в интернете с минимальными вложениями от 100 рублей. Сегодня в этом видео я вам покажу, как с легкостью можно зарабатывать в проекте betronex.trade 10 тысяч рублей каждый день.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 Друзья, вот так выглядит наш личный кабинет. В настройках не забудьте указать свои платежные реквизиты. Как вы видите, в этот проект я проинвестировала 20 тысяч рублей. Дела пробную выплату с этого проекта 238 рублей. Друзья, также в этом проекте я зарабатываю без вложений, то есть на реферальной программе. Прибыль с партнеров на данный момент у меня составляет более 2 тысяч рублей. На балансе у меня 58 тысяч. Сейчас я сделаю выплату с проекта. Проверим проект на платежеспособность. Платежную систему я выбираю. ПР, сумма для выплаты 58 200 рублей. Также вы видите мою предыдущую выплату с этого проекта. Проект платит. Друзья, статус у моей заявки успешно. Давайте я перейду в свой ПР кошелек. Как мы видим, деньги мне поступили плюс 58 200 рублей. Выплата с компании Bitronex, друзья. Проект платит абсолютно без комиссии. Ну и так как проект платит, сейчас я создам новый депозит. Захожу я на девятый тарифный план, то есть 800% за 67 часов. Начисление прибыли каждые 6 минут. Платежную систему я выбираю в ПР, инвестирую я 20 тысяч рублей. Прибыль через 67 часов у меня составит 160 тысяч рублей. Каждые 6 минут я буду получать по 238 рублей.